Всем ку-всем хай, с вами снова я, Даниха. Мое предпоследнее видео про обновление 1.20 и 1.21 захайпило и понравилось многим из вас, поэтому я решил сделать новое подобное видео. В этот раз я расскажу вам приблизительно дату выхода первых снапшотов релиза 1.20, а также окончательно тематику обновления 1.21. Приятного просмотра. Итак, а начнем мы с примерной даты выхода, релиза, обновления 1.20. Совсем недавно разработчики Майнкар Бедрака создали специальное уведомления для пользователей слабых или старых устройств. В нем их предупреждают, что последнее обновление, которое получит эти устройства, выйдет в ноябре этого года. Но какое же это будет обновление? Совершенно точно можно сказать, что это не 1.19.3 и 1.19.4. Просто потому, что это будут бесполезные версии, так как множество багов и так пофиксили в 1.19.2, а репорты и равнужения 2 добавили в 1.19.1. Так что можно сделать вывод, что в ноябре этого года у нас выйдет обновление 1.20. Непонятно, когда именно оно выйдет, в начале или в конце месяца, но это не совсем важно для нас. Давайте теперь сравним, какие же версии также выходили в этот промежуток времени. Самый недавний пример это обновление 1.17. Его разработка началась примерно в июле или в августе, когда начали выходить первые экспериментальные снапшоты. Так что обновление 1.17 было в разработке примерно 5-6 месяцев. Само же обновление 1.20 примерно тоже начало разрабатываться с июля или даже раньше, когда мы увидели на сайте багтрекера, что появилась новая версия FutureVersion 1.20+. Итак, после того, как мы определились с примерной датой релиза 1.20, мы можем поговорить и более подробно о том, что будет в этом обновлении, также когда мы увидим первые снапшоты к этой версии. В своем позапрошлом видео я говорил об этом вопросе и пришел к выводу, что в этом обновлении добавят или же обновят все жаркие биомы, которые нам обещали, а именно саванна, меза и пустыня, однако я не был уверен насчет археологии, теперь я готов высказать вам свое мнение. Я считаю, что в обновлении 1.20 все-таки будет добавлена археология. Если же ее перенесут, то это будет крайне глупо и нерационально с точки зрения Моджин. Их и так не любят за их недавние поступки, особенно за репорты, а если еще переносить археологию вообще непонятно на когда, то это вообще будет очень ужасное событие для них. На самой же археологии, как я понимаю, все это время не прекращали работу, просто ее выполняли в гораздо меньшем объеме, чем обычно. Но все же я думаю, что опять же археологию мы увидим в обновлении 1.20. Итак, а что же касаемо снапшотов? Я считаю, что мы получим их совсем скоро, но с немного необычной формы. Я считаю, что Моджинги не захотят нам анонсить обновление первым же снапшотом, так что скорее всего мы получим снапшот, например, тест археологии, возможно это тоже будет экспериментальный снапшот, а затем уже после Майнкрафт Лайва 2022, который пройдет осенью, мы уже узнаем тематику обновления и... Уже получим полноценные снапшоты. Но все может пойти конечно же не так, но могут просто сразу укатывать снапшоты, как это было с 1.15. И уже просто объявить тематику обновлений на Майнкрафт Лайве, который и так уже будет не секрет для нас. В общем посмотрим какой из данных вариантов выберут сами моджинги. Теперь же мы можем подвести итоги касаемо всего обновления 1.20. Итак, 1.20 будет обновлением жарких биомов, а именно мезы, саванны и пустыни, а также археологии. Первые снапшоты к этой версии уже могут начать выходить в ближайшее время, это буквально конец августа или начало середины сентября, я думаю будет примерно такой срок. Само же обновление выйдет в релиз в ноябре, я считаю, что оно выйдет либо в середине, либо в конце ноября этого года. Саму тематику нам полноценно раскроют на Minecraft Live, который пройдет в сентябре или в октябре этого года. Итак, вот мы и разобрали все обновление 1.20, или же жаркое обновление, или же обновление жаркий пиом. Теперь же можем перейти к следующему обновлению 1.21. За то время, которое прошло с выпуска позапрошлого видео, я проанализировал большое количество информации касаемо обновления 1.21. Ну что ж, давайте я вам расскажу то, что узнал. Для начала я хочу, чтобы мы разобрались с тематикой этого обновления. И я считаю, что это будет обновление Края. Почему именно оно? Ну, во-первых, это достаточно хайповое обновление, которое ждут, ну, прям все, я считаю. Это обновление крайне хайпит на Западе, да и у нас... Для начала я хотел очень сильно проанализировать постинку номер пять. Я не отпускаю чувство что я могу найти в что-то, что поможет нам раскрыть будущее Майнкрафта или вообще какие-то загадки, которые нам стали разработчики. Но у меня ничего не получилось. Зато появилось вот у этого человека, который снял видео, но он.. Говорит на английском языке и вообще с какой-то западной стороны, поэтому это видео вы видели немногие, ну и по ней немногие опять же из английского языка, поэтому я вам расскажу о сути этого видео, но если вы захотите поддержать оригинал, то ссылка на него будет в описании. Подпишитесь на то, что он очень шарит за все эти приколы. Итак, я думаю вы все знаете про Minecraft Dungeons, что там есть дополнение эхо пустоты, в котором очень много фишек, которые бы не помешали ванильной игре. И я считаю, что в 11.1 мы увидим большую часть, или вообще все из этих фишек уже в ванильной игре. Но почему мы их увидим, с чего я это вообще взял? Ну вот этот чел, про которого я вам говорил, у него вот было видео, в котором он анализировал пластинку номер 5. Что же он не нашел? Он не нашел звуки достаточно сильного моба из Энда. И это Эндр Цент. В Майнкрафт Данженсе он охраняет глаза края, которые ведут нас в край. Но я не думаю, что он будет делать то же самое в ванильной игре. Потому что это достаточно нелогично. Смысл тогда будет в Фортерсе, в, в, в Пиглинах и вот этом всем. Но я думаю, у него будет свой функционал определенно И возможно он будет связан с Дип Дарком. Почему тогда он, его звуки есть в номер пять. Ну, Но мы не будем гадать насчет того, чем будет заниматься Эндрэцент в ванильной игре. Все-таки у, у нас видео, дабы подтвердить, что 1.21 будет в краю. Итак, какие еще мы можем сделать выводы после того, как мы узнали, что эти звуки принадлежат Эндерсенту? Я считаю, что в Майнкрафте не будет добавлено новое измерение. Я считаю, что Эндерсент как-то будет связан с древним городом. Возможно, протал в древнем городе будет вести на внешний энд, где у нас находится города-края, или еще что-то, но я считаю, что это не будет по измерению. Потому что очень большой вопрос, причем тут звуки эндерцента и древний город. Ну, не может быть же это другое измерение отдельное под эндерцентов. Я надеюсь, вы меня поняли. Итак, а что же у нас будет добавлено в сам энд? Ну, первое, самое очевидное, это новые эндербиомы которые будут содержать в себе аж два новых вида дерева, оранжевое и фиолетовое. Их следы мы встречали в в виде листвы, либо же досок и так далее. Также мы получим новую жидкость, и это будет что-то типа жидкой пустоты, которая будет наносить нам уроны и похоже на лаву. Но пока что мы не можем точно сказать, что она будет конкретно делать, будет ли это просто замена лавы или что-то такое. Это слишком тяжело предсказать. Мы все увидим уже на Мейткрафт Лаве. Ну а также новый биом, в котором мы, наверное, сможем увидеть что-то типа агрессивных источников Н, да? Тоже непонятная штука. Наверное, просто будет медный биом, но в принципе достаточно красивый и... Будет прикольно, все, можно будет перенести в верхний мир, то есть сделать какие-то грязевые источники в верхнем мире. И, возможно, будет у грязи НВ связь с обычной грязью из мангровых болот. Не знаю, но мы, опять же, все увидим на Майнкрафт Лайве. Также, скорее всего, мы получим новую руду и броню, и блоки из нее. Сами блоки мы видели в Майнкрафт Dungeons, а сама руда, скорее всего, будет э, прокачивать нам броню из Незеритовой в какую-нибудь... Эндернитовую, ну это прям слишком очевидное название, но не суть в названии. Суть в том, что нас, видимо, ждет новая, еще более лучшая броня, чем Незерит. Также мы, возможно, получим две новые вещи для механизмов. Это лифты, которые уже давно были в Minecraft Данженсе, но они очень часто встречаются в Энди, А также специальная мишень, которая будет приманивать к себе снаряды, которые выпускают шалкин. И давать при этом редстоун сигнал. Ну а также, скорее всего, мы получим большое количество новых мобов, которые будут похожи на эндермена. Ну и прочие менее важные нововведения. Ну что же, вот и подходит наше видео к отцу. Теперь вы знаете практически все, что нам покажут или добавят разработчики в обновлениях 1.20 и 1.21. Поставьте пожалуйста лайк, подпишитесь на мой канал, я действительно очень старался над этим видео. Ну что ж, спасибо вам за просмотр, всем удачи, всем пока.